Я испугался. Так, ну, все нормально, играем, играем. Все, мутимся. Я испугался навыка. Мутимся, мутимся. Так, пацаны, и надо и... быть тише. Машина, машина, машина, машина. Все, уезжаем сразу. Погнали. Как использовать чучело? Ставить его и ты этот монстр думаешь, что это человек. Я имел в виду, как уставить. Наджи. Алло, алло, Сэм, Сэм, Сэм. Да, слышу слышу слушаю. Ч. Монстр лох. Монстр лох. Да. Пухой, пойдем. Пойдем. Монстр дом... лох. Ой, я нашел, шину, шину, что, шину что, Диалоги, этот, та зад задолбала. Чучела нашел. Че, где а? чучела? Где твоя мать? Где? Как стать чучело, я не понимаю. Наджи, бро. Яки. <свист> <свист> <свист> Монстр вох. <волк. свист> Монстр будила. Монстр лох! Верни, чего учеба. Монстр где? Я не знаю. Он столько раз пробежал мимо. Я знаю. Лох-лох-лох-лох. Он лох, лох, лох. застрял, застрял, застрял, застрял, лох. <с Bean> лох. У тебя. Лох. Тебя похож. Бу! Раз, ёбаный, это иди, трёх трёх сюда, трёх иди сюда, иди сюда, иди сюда, трёх сюда, трёх сюда. Трёх иди, у меня капкан, капкан, иди сюда. Где ты? Я сверху. Блять. Да забей, он ничего нам не сделает, у нас капкан есть. Сейчас я яйцо почешу. почешу, погоди, блять. Окей, окей. Давай орать, короче, привлекать его внимание. Монстер-лох! Монстер-лох! Монстр лох, монстр лох. Ты что писина что ли где-то? Телефон. А где собака? Боже, урод! Так, а где? Я что то не могу понять, где он? Странно. Его че-то нигде нет. его даже вдалеке не вижу. В доме, что ли, в комнате? Монстр-лох! Так. О, кому фляж? Не получишь у него в руках камуфляж. Куда он делся? Шлепки. Заруинить тебе пытается. Так. Осталось 3 минуты. 54 секунды. Хватит пикать. Чего не мне пытается? Я сюда сяду и все. И все. Ну, две минуты-то я переживу, наверное. Вот там если ты не был. А, нет, был. Одна минута осталась. Боже, одна минута. Пожалуйста сорок секунд. 37, 36, 35, 34, 32, 33, 32, 31, 30, полминуты осталось. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 15, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Шесть, пять, четыре, три, два. О, лох, лох, лох, лох. а же говорил, существо побеждает. Так там написано, типа, что, дождитесь. тебя призрак не слышит. Тебя призрак не слышит. Пацан, алло. Я знаю. Строй, какой? Да какой? какой призрак? Это призрак, это вы, алло. Он не призрак, а этот. Тебя он не слышит. Я он слышит боюсь, меня. У, у меня шум, раздался. у меня шум повышается, Нет, да. Тебя тебя тебя он слышит да но меня блядь, нет и тебя блядь, он слышит на... и когда вы не рядом когда вы, с... вы рядом со мной бегаете он слышит он слышит, слышит слышит слышит слышит, нет. слышит. Нет. да он подбежал ко мне изначально но потом убежал потому что не увидел меня да мы рием, он слышит нас. Тихо. тихо. Почему же план не сработал, блядь вы поставили капкан, а он заскамил вас. Я не знаю, он, он блядь, пробежал, я за карту вывалился, за Сэма Педика и сдох. Нет, ты прибежал. Я пытался на него тебя, блядь нахуй за этого. Пацаны, смотрите, я сейчас похудею. Влад Влад ты потом, ты потом побежал, а потом он тебя нашел в доме, тебя захуя. И вот ты с нами будешь? Пацаны, погнали, готовьтесь, блять. Будьте душками и помолчите, пожалуйста, пацаны. Не делайте так, не надо полить. Пикать не надо возле меня. Не, она не... А он слышит, он слышит. Он не... он не слышит. Он слышит, у меня на записи это видно даже. Короче, все мне попой. кстати, он слышал, я слышал, он слышал на самом деле. Пацаны, у меня ружье. Пацаны, тоже. А, у нас у двух ружьё. Погнали охотиться на два пеника. Охота. Да. Макс пидорас, кстати. Где этот лох? Ох, чайка! Я не знаю, зачем я быстро. Сзади, сзади! Что ты бегаешь, дуруной? Лаш Пендра. Лаш, жди меня. Лаш Пендра, иди сюда. он сзади, он сзади блин, макс сдох что за фигня, я на флешлайн нажал, у меня не сработало то же самое пи, -пи, -пи, -пи, -пи, -пи, -пи. Блять, я из этих флешбеков скоро с этим, блять, глухим стану. И слепым. Ты где? Ты где? А где ты? Я вас оттру по кого-то. Чего-то. Здание, я в здании. Ой, я его слышу, я его слышу. Я его тоже, я за ним выкинул. Я слышу Торекса. Торекс, Торекс, Торекс. ха Он его просто кинул. Да, я видел, видел. Такой сын, еуды, я вахую. <свят> а <свят> он с одного удара убил, я убил я У меня флешлайник не сработал даже. То же самое. <свят> ну, мы, кстати, потом, если пацаны хотите, можно можем пойти в Бигфута. <по потом. Нет, нет, ну, потом. <свят> нет, потом. Потом, да, потом. Ты скачал? Бидик. Вот. Я не буду скачивать, блядь, еще раз говорю. А да, похуй. Мне... Так, пока же... создаю обе, создаю обе, создаю обе, обе называется... Мама, погоди, мама. Мама. да, короче, понятно. Мама, Юка, шлюха, шлюха шоу идет. Ты бы мы просто а... так написал да все еще обезьянка 5, 5 4 4 3 3 максимально игрока 3 заходите ко мне давайте режим 5, побег 4, погоня 4, 4. жестокий монстр стандарт давайте стандарт не жестокий 3, монстр, не монстр не, было богат. интересно было интересно только надо на троим бегать давай не форс другой карту давай другую карту Би -би -би -би -би -би -би -би и не винтерланд давай другую. Это кажется, либо Форест, либо вентрофат. А, ну давай ветрон Антон. Ну не форест, форест не тот. Ну, смотрите, я сейчас похуй за несколько секунд. Илка, ты готов? Да. О, негр встал за 2 секунды. Я тебя. Ой, я тоже. О, негр. Из белого в негра. О, я стал фемкой. Я стал фемкой. Из, из негров в девушку белую. Блять. Влад умер. Влад. О нет, Влад, Здесь Влад курт, страдает. Все, вырубаем, Девочку. вырубаем. Я сержант, у меня есть дополнительный выстрел. Тебя, мать, у тебя мать норва, блядь. Какой нахуй дополнительный выстрел? Это пиздец, блядь. У нас, ребят, у нас вот... Ты свое лицо видел? Ты его... свое лицо видел? Него... Ты свое лицо видел? Блище, я очень ближе, у тебя даже глаза не моргают, чел. У него, блядь, смотри на этого нибудь ерунда. У меня капкан. Монстра будет душкой и свали. Монстр ищет монстра! У меня одного. А, у меня одного, блять, монстр через стенку, только что честно прошел. Смотри. Вс, не нахуй. Монстр <Орла>. ищет монстра. <связь> монстр лох! Сэм, сэм, сэм, сэм, а ты тоже насосшь письки? Я не ты! Монстр чтобы Ох. так делать! Я, а я не призрак, что -то. Монстр. Монстр ищет монстра. Я кейка, я кейка. Иду я в школу вновь один и нету. Кто-нибудь здесь есть? Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Вот и карма. Здесь кто-нибудь есть? Ты дал? <ки> <culprit> О, мы тебя слышим, брат, брат! Брат, ты где? Монстр ищет, монстра! Давайте прыгать, давайте прыгать! Ты лох, ты лох, монстр, ты лох! Эй, ебать, давайте потом в Ой, фу ты, да? Хорош, это Давайте потом, Кстати, передайте монстру, что у него мать шлюха. Боже, я выжил! Эй, чуркай, бля, сука, сюда, бля, да, бля, похоже. Ты <свят> где? Давай, <свят> давай. Волохин. Почему ты меня-то опять? Привет! Вологде? Ты пробежал мимо меня, даун. Где ты? Даун. Даун-даун. Монстр! Монстр и... Чем передай монстр твою мать? Монстр, лох. Максим, Максим, ты где, Макс? Давай к нам, Макс, к нам. Монстр, лох. Он бежит к себе. У меня эта мразь. Она через стену меня ловит. Она реально через стену меня ловит. У нас Это она бежала. Нормально. Ну на меня через стену убила, кене понимаешь? Я понимаю, Монтер я сейчас ставил, когда, когда выигрывали, чир... он через стену -ру -ру. прошел монстр. Тун Не надо, дядя! Не надо, дядя! Дядя, не надо! Похуй идем, вперед бежим! Вперд, пошли, ладно. Сын шлюхи, беги, блять, пока, сука, мать, а не сдохла. Ты это крысы? Что же, сын шлюхи? Вот это было страшно. Ну чё? Ждём. Где это чучело? Куда чучело делось? Она же здесь бегала рядом. Чучело! Где он? Я услышу где-то рядом. Тут... Ч Ты где? Посидел я, значит, здесь. Сейчас это придет. Тут что-то есть? Нет, тут ничего нет. А, тут респавнится Мишки по-разному, да? Понял. окей идем сюда ничего ну, нет металлолом только нафиг он мне нужен убежал автомобиль отремонтирован а где он находится Можешь сбежать <legen> по руфу я их изо не буду бегать. О, Привет! Я, я его поставил только что. Я, короче, сбежал на вертолете, а он нет. Ты сбежал все-таки? Да, я сбежал. А я... <laughs> он не сможет. Как тебя зовут по мушачему языке? Меня зовут Истребитель 2004. <laughs> Меня зовут Трубо. Трубовод Виталя. Попрыгали. А где он, пошли, где он? Пошли, истребитель. Пойдем. Валера. В смысле? Я же трубовод, Виталя. Трубопровод. Трубовод, Виталия. Где Торекс? Он я не знал, на нас орет. На тебя точнее. Ебаный на семя. Что, что? Ты взял улетел, блять, меня не дождался. Я твою мать трахал. Где путь побегает, этот ебаный? Как тебе пранк? Братка, твою маму сейчас пранку, блядь. Где путь побега, сука? На друг друга, тебе надо это сбежать. Ебальник закрой, блядь. Ну и чё, торгов, сбежишь, да? сбежишь, что Вы еще долго будете играть? Ну я жду, пока Торок сбежит. Он что-то не может сбежать, у него уже тридцать починенный. Погоди, погоди, погоди, тут какой-то, блядь, вопрос. Да, то этот Влад, у тебя А, есть. нашел дверь да. все-таки. У тебя вертолёт давай, сбегай Это шутка была Ты же ты конч, блядь Он его взял и спиздил Слышь, так вот я после вертолет стою Вообще-то да, он кстати, остался Торекс ну, Да, он остался скамеле. Дим, какой, какой тут пароль, блядь? Алло, блядь, вруби дэмку, меня никуда не видно, я хочу... Блядь. Как тебе такой пранк, Торекс? Твою маму сейчас я блядь Ахахах, Вертолет залетел! А, стоп, я его потерял наконец блядь. А где вертолет? Я что-то потерял. А вот! Я он. Возле оружейной комнаты. Оружейный, сейчас бегу. Торекс, ты, ты сбежишь или нет, я, я не подорваю. могу бояться? Я же вертолет Почему? Я ищу. Да в смысле, где этот вертолет-то конч? Он даже где стоял. Если вот он, я отстаю возле него. Чувак, нет! Он не там, бра браток. Ты а на нем А где хотел был. Нет. Ну я улетел на одном, но другой же присел. Вот, вот, стой! Обернись! Вот он вертолет! А где вы, где вот, вы? Вот вертолет! Сто, нет! Отвернись! А за мной, иди за мной! иди. вот, вот, вот, вот, вот! Иди. О, ебать! Мышь, ебаная! Я выше тебе помог! Ты чё? Не! Ты его не видишь? Нет! Вот. Торекс да, он вот он прямо перед тобой. Да у меня его нет, он меня не видит, я посмотрите, а безетки ебаные, блядь. Ч он на то есть? Ты дурак Торекс! Да пидорас на Сэмми, я твою мать трахал, как его взбегут-то, блядь! Ой, мышь, ебаная блядь! Где? Да он прям перед тобой вот он! Да где? Да я прыгаю прям перед ним! Это понял, блядь, тут ничего нет! <с joue> он тебя скамит, отвернись! Вот за мной, иди за мной, я прыгаю. Хуистос, блять, Вот он он, спереди. тут нету! Ты только что понял, я думал, ты его тоже решил проткануть. Пидерас, ты сами мать сдохла, блядь, блять. Боже, ты такой лох, я думал, ты везде со мной сбежал я думал ты вертолете и меня ждал вы что Тише, блядь не пикай я Пи -пи -пи -пи -пи -пи -пи. в пошел ну хоть не захлебал в горы давайте торакса просто съедим и все а Призрака призрака дохламать его мертвая блядь Я покакал по носу <смех> На самого что ли? Или на кого? На тебя и Думаю, маму Сейчас пацаны, у меня энергии нету <смех> Сэр, ну и нахуй мне это сказали? Я пытаюсь его призвать максимально, слышишь, я пикаю? Не, не совершенно. Ребята, э, хочу вам сказать, что, блядь, ему похуй на, на ваши эти писки. Ему ну, на что-нибудь покрупнее там, блядь, выставил. Вон он, он. Страху да он. нахуй. Беги за ним. Блять, а мне этот у... у... напоминает какой-то мем, только не помню какой именно. Мем М... и у када он мем такой классный, блять. Пошел нахуй, блять, мать шлюха. У тебя? У тебя? Торг за пять. Бури сосать. Ты? Тише. Я вижу. его. Санчер. Я здесь! О, я Украине. здесь! Нет. Вернись! Осуждаю, осуждаю, осуждаю! Вернись, вернись, вернись! Да, вот он я! Иди Есть. сюда! Саунсер, вот он я! Я пикаю, пикаю! Стой, иди сюда! Чувак! Чувак! Чего? Я, блядь. я за ним бегаю! Сайленсер! Сайленсер! Сайленсер, ты где? Мы ебаная, блядь. Сайленсер. Нахуй ты труп ебешь. Какой? А, это Мишка, даун. Смотри, что у меня, смотри, Готов? Ше. Чекай. Смотри, Сари. Сайленсер. Бежим пизду, я не, про... я, не... я не выиграю эту хуйню. Я вышел с игры, нахуй. Как тебе игра? Иди. Да игра говно, блядь, Потому что ты, ебаный пидорас! Ты пидрио, конченая! Ты меня убил. Великий пранк, великий пранк, пранк какашкой. Брут! Тебе, да. А может тебе? Не, уже тебе. Давайте в крючмод. Будьте горды. Подпишитесь, пожалуйста.